Вот чего мне сейчас не хватает, так это пейчи под глаза. Но купить-то я их не успела. Сделаем-ка мы их сами. Для того, чтобы сделать пэтчи, нам понадобится всего лишь один ватный диск. Чудесный гельтековский гель с противоотечным и отбеливающим эффектом, у которого в составе пептид айсерил, снимающий отеки, экстракты солодки, петрушки, одуванчик. Кроме того, он очень хорошо увлажняет за счет гиалуроновой кислоты. Что мы будем делать? Еще я возьму тоник, самый простой, с гидролизатом коллагена, алоэ вера. Немножечко увлажню наш ватный диск. После этого я разделю его на две части. И из каждой из них сделаю такие вот бобы. Можно их немножечко растянуть, чтобы они были побольше. Каждый этот боб мы пропитаем гелем для кожи вокруг глаз. Вот так, густенько. Второй. И вот такой готовый пэтч мы наносим. Вот глазки. Готово. Можно или полежать, порелаксировать, или пойти заняться своими делами. Эти пейчи можно снять через 10 минут, если они раньше сами не отвалятся. Вот теперь мне нравится значительно больше. Кстати, еще один совет. Если вы расположите такие же пэтчи вот таким образом, Доль носогубных складок, то можно их немножечко разгладить. Для этого лучше всего пропитать э, такие пэтчи-бобы сывороткой Active Lifting, либо, например, гелем антивозрастным Нео. Если мои лайфхаки вам пригодятся, я буду очень рада и до новых встреч!